Для меня последние три жизни — это та же работа, в том же месте. Сейчас мы снова в том же месте, в какой-то степени с теми же людьми. Много раз возникали ситуации, когда я называл их старыми именами. Мы с ними посетили места их прошлого жизненного опыта где они ясно испытали эти переживания. Они с нами, и они знают, что это так. Это не чь то предположение, это не история, которую мы им рассказали. Это живой опыт внутри них. Но я снова настаиваю, не верьте всему этому, потому что, веря, вы уничтожите свою возможность. Я знаю, что есть в прошлой жизни. Все кончено. Как только вы делаете вывод, вы уничтожаете поиск внутри себя, не так ли? Да? Как только вы делаете вывод «искать больше нечего» — «я не знаю». Вы не можете жить с такой мыслью, не так ли? Да? Вы не можете с этим жить. Сейчас «я не знаю» — это неудобно. Но это огромная возможность, потому что с этого начинается поиск. Как только в вас проникнет глубокое «я не знаю», вы увидите, что вся ваша жизненная энергия станет поиском. Это не только интеллектуальный поиск. Как только «я не знаю» проникает в вас глубоко, все, что мы делали в последние шесть дней, было направлено на то, чтобы привести вас к тому, что вы ничего не знаете, и вы счастливы от этого. Да? В эти шесть дней вас не пичкали знаниями. Постепенно вы приходите к тому, что вы действительно ничего не знаете. Если это «я не знаю» глубоко проникнет в вас, вы увидите, что сама ваша жизненная энергия станет поиском. Тогда истина не может быть от вас скрыта. Если ваш поиск интенсивен, как кто-то может скрыть ее от вас, потому что она внутри вас? Никто не может отнять ее у вас. Сейчас поиск недостаточно интенсивен. Духовность все еще является развлечением. Это семидневный флирт. Так это не работает. Когда он проникнет глубже, произойдет нечто совсем иное.